Бабка, наркоман и моряк едут в одном автобусе. Жара, лето, дышать нечем. Бабка хлопает наркоману по плечу и говорит, «Слышь, сынок, открой форточку, а то дышать нечем, жарко, ужасно». Наркоман не будет дураком, хлопает по плечу моряка и говорит, «Слышь, солдат, открой форточку, а то бабке жарко задыхается». Моряк так поворачивается, говорит, какой эти солдат? Я моряк, ты что, не видишь? Наркан, понял, понял, вопросов нет. Поворачивается к бабке, говорит, слышь, бабка, ты что, с ума сошла? Мы на подводной лодке. Спасибо большое за теплые слова и за поддержку. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал, Подписывайся скорее, не стесняйтесь, присылайте самые прикольные и классные анекдоты. И я их с радостью расскажу на своем канале. И тебе лично передам привет. Всех с наступающим Рождеством, счастья, здоровья, всего вам самого хорошего, чтобы вас окружали любящие вас, родные. Всем пока-пока.